Сейчас речь пойдет о чистке ВКонтакте с помощью бесплатной программы ВК Клиник. Итак, с вами Ирина Кириковская. Я это делаю первый раз и вы также сможете пошагово, сделать шаг за шагом, как установить, какие критерии выбирать в этой программе. Хочу сразу предупредить, что таких подобных вот программ множество. И рано или поздно эта программа крякнется. То есть это, грубо говоря, само это, сама эта программа, уже вирус но вы не бойтесь потом почистите компьютер свой на всякий случай потому что любая программа которая внедряется в систему а контакт эта система для для него вот эта программа является вирусом еще раз повторяю таких программ много выходит наверное чуть ли не каждый день итак скачиваем программу приложение для чистки друзей в Устанавливаете, обычно устанавливается она на дисце, я установлю на дисце D, у меня специальная есть папочка, я потом ее просто спокойненько удалю. Все, она быстренько установилась, показать все, показать в папке, разархивируем сейчас ее. Обратите внимание, что у меня открыт контакт. Если у вас не будет открыт контакт, она, скорее всего, запросит логин и пароль именно от контакта. Все данные от контакта. Нажимаем, открываем, запускаем. Все, мы внутри программы. Можно это все закрыть, то, что не нужно. Так, это мы тоже закрываем. Так, сейчас у меня в данный момент 6 тысяч друзей и подписчиков 1623. После того, как я сделаю чистку, у меня вот здесь станет меньше, а вот здесь вот прибавится. Но давайте еще раз я вот обновлю страницу. Видите, чтобы крупным. Ну, такие же данные. Итак. Удаление всех друзей. Ну, вам не нужно удалять всех друзей. Нам нужно просто почистить. И делаем. Можно сразу поставить везде галочки выбрать. Но чтобы мы видели это все... Мы будем делать это поэтапно. Давайте, которые у нас заблокированы, нажимаем старт. Угу. Вот теперь, вот здесь вот спрашивает логин, именно ВК. Вводим четко логин и пароль, которые у вас в вконтакте. Нажимаете войти. Обновление не обнаружено, авторизация успешна. Получаем список друзей. Список друзей получен. Так, всего друзей пять тысяч. Удалено ноль. Интересно, почему пять тысяч. Наверное, как-то некорректно может работать, потому что у меня шесть тысяч. Ладно, давайте дальше. Здесь галочку убираем. Но во всяком случае у меня ничего нету здесь заблокировано. Дальше ставим здесь галочку. Опять нажимаем на старт. Все, видите, к удалению готово 82 человека. Все, он удаляет. И потом они появятся вот здесь вот подписчиков всем. Сейчас будем смотреть. Куда они перейдут? У нас точная цифра есть. Интересно, почему 5 тысяч? Мне непонятно. Потому что здесь 6. Непонятно. Ладно, будем разбираться. Сейчас программа закончит удалять. Смотрите, не переусердствуйте этой программой. Вообще подобными программами. Потому что контакт такие программы не любит. Рано или поздно, как я говорила, напишут технари скрипты. Эта программа не будет работать. Все, получен список друзей. Так, далее. Видите, чистка друзей завершена. Получаем список друзей, список друзей получен. Все, здесь снимаем галочку. Без аватарки. На старт. Посмотрим, сколько у меня было без аватарки. Так, интересно. Так, не успеваю видеть. Сразу не посмотрела, сколько будет удалено без аватарок. Без аватарок очень много, я смотрю. Очень много, конечно, ботов. Если у вас несколько подобных страниц ВКонтакте, то, конечно, вам можно часто этим заниматься, потому что много ботов. Ну а если <с approf -2> это рабочая страница, она у вас одна или две, то вы ее берегите. Подобными программами не пользуйтесь часто, потому что это программа не от контакта. Видите, сайт автора. Вот этот человек, он пишет, он технарь, он создает вот эти программы, эти скрипты, приложения и тому подобное. Кстати, на его сайт можно выйти и посмотреть, может, для себя что-то найдете. Я не буду сюда нажимать. Или нажму в конце, чтобы вы посмотрели. Удалено, видите, уже 123. Это вот без аватарки, там такие собачки изображены. Контакт тоже не очень любит, когда присутствует в друзьях много собак. Видите, как долго он удаляет. Вы посмотрите, может быть, вам это и не нужно. Может быть, что-то одно выделите. Я сразу же почищу чтобы уже к этому вопросу не возвращаться. Мне просто интересно, сколько у меня уйдет из друзей автоматически. Уже 185, 186. По идее, вот эти вот, вот 200, там 300 будет, они должны уйти в подписчики. Практически в этом я уверена. Я когда-то давно чистила вк такая была программа, потом после ее еще была программа, и я как-то перестала этими программами пользоваться. А как раз вот сейчас у нас флешмоб. Задание у нас есть. Вот как раз и выполняю. Так. Что-то она прекратила. Главное, чтобы мне контакт не забанил. А то я доэкспериментируюсь. Что-то долго думала программа. Что удалять, что не удалять. Ну, давайте я сейчас дождусь конца и потом вернусь. Сделаю перерыв, пауза и попозже потом вернусь. Так, я к вам возвратилась. Не очень понятно, как работает эта система, потому что, по идее, мне должно было 440 удалиться. Я поставила на паузу потом. Вот удалилось 262, и должно теперь к удалению готово 58. Как-то очень странно работает. Немножко, я так думаю, что чистка друзей завершена хотя, в принципе, никакой чистки не было. Можно, опять же, закрыть это приложение, эту программу и заново сделать чистку. Давайте я пока отсюда уберу. Так, так. кто не заходил больше 30 дней? Ну, я поставлю не 30 дней, я поставлю 90 дней, потому что есть люди, которые не так часто... Заходят. Поставлю 90 дней. Пока. Так. И пущу эту программу. Вы можете здесь поменять на любую. Старт. Что-то не хочет делать. Непонятно. Молчит все. Может быть, таких нет. Единственное, что ноль. Ну, Давайте посмотрим, кто не заходил. Может быть, он просто искал. Давайте еще раз нажмем. Я повторяю, делаю это первый раз. Так что не обессудьте. Долгое видео получится. Не хочет он почему-то. Останавливаем работу. Так, давайте сделаем 60. 60. Может быть, что-то покажет. 60 тоже не показывает. Наверное, таких просто людей нет. Интересно, что сделать за 30. Ничего не показывают. Странно. Очень странно. Так. Закрыта стена. Мне, в принципе, это все равно. Закрыты личные сообщения. Ну, вот это, в принципе, да, можно. Даю старт. закрыты личные сообщения 229 человек по идее должно вот удалиться в принципе мне такие друзья не нужны кому я не могу написать Так что я с спокойной душой их удаляю. Ну, закрытой стены не обязательно у меня тоже стена закрыта могут только на моей стене оставлять комментарии ставить лайки, репосты и все. Так что, так, вернемся на круги своя, чтобы посмотреть, что там. Тоже очень медленно идет. Не знаю, по какой причине. Но, наверное, робот очень долго это все ищет. Опять же, сделаю паузу и опять вернусь. Опять я возвращаюсь. Все же опять это долго будет процедура, потому что 220 человек должно все-таки как бы удалиться. Я тогда нажимаю на стоп, потому что в принципе мы все сделали. Я сейчас, наверное, запишу еще видео, но короткое, чтобы люди поняли, как с этим работать. А так, в принципе, я закончила. Да, предположим, все меня устраивает. Еще зайдем, давайте, на сайт человека, который написал эту программу. Есть еще другая программа, да, вот более профессиональная. Видите, сколько настроек. То есть есть разные-разные другие программы. То есть, если кому-то будет интересно, заходите. Так, итак. Значит, что же я делаю? Я нажала на стоп. Закрываю просто эту программу. Она у меня исчезла отсюда. И обратите внимание на эти цифры. Так, все. Видите. Получается, что подписчиков у меня прибавилось, друзей у меня стало меньше. Вот что сделала эта программа. Она почистила. И, в принципе, ничего здесь страшного я не вижу, потому что в друзьях должна быть целевая аудитория, те люди, которые вам интересны, и которым интересны вы. Все, с вами была Ирина Кириковская. Пока-пока.